вторая часть нашей сегодняшней встречи. Пока у меня был перерыв, я думал о том, как бы неправильно распределить работу по загрузке продуктов. и пришел к мысли, о чем хотел бы сказать, что очень важно думать и выбирать правильные инструменты и алгоритмы выполнения задач при работе с сайтом. Не надо сразу кидаться на да, работу, надо посидеть иногда и просто пять минут посмотреть какие-то страницы, поразмышлять над тем, как было бы правильно построить свою работу. Потому что групповая обработка данных – это очень интересная, вообще, да, интересная вещь. Ее нужно правильно использовать, выбирая алгоритмы обработки. Я думал сначала, что, наверное, я э, заполню текст. Да, я возьму тексты и буду их смотреть. Я полез в текстовые документ. Вот у меня тут есть ответы на вопросы по часто задаваемые с авторами очень хорошо. Информация есть. Потом у меня есть статьи по минерализации, тексты. Но потом я подумал, что мне лучше всего использовать таблицу, которую я сделал, начиная с базового ухода. Просто подряд ее все просмотреть. И потом, если у меня будут какие-то дырки по тексту дальше, просто это повысит информативность да? это работы. повысит информативность работы. Вот начнем работать. Буду показывать и объяснить что я делаю чтобы не портить вот эту таблицу мы ее возьмем скопируем лист по тут можно даже перенести в другую нет, нет, нет. ладно значит мы создаем новую таблицу любую совершенно и вот сюда вставляем лист вот. Вот наш лист вставился очень хорошо этот лист, соответственно, мы нужен, и отсюда копируем еще дополнительный уход, то есть везде, где есть текст, короче говоря. Вот мы две эти вкладки скопировали, и мы будем с ними уже работать. Вот наша таблица получилась, мы ее сохраним на рабочий стол и работаем в ней. Не бойтесь давать большой... Не то, что большое количество. Не будете создавать черновики для работы. электронные. Это очень полезно. И копировать файлы. Вот я выбрал, где он сохранится. Назовем ее. Таблица. Не, не сохранили ее. Вот, таблицу мы закроем. Но нам не понадобится. Соответственно, а, начнем работать. Итак, базовый уход. Мы вообще уходим с этой страницы, общих настроек, потому что предварительную работу мы здесь все закончили. Дальше мы лезем в продукты. Так, это баннеры, давайте бренды. У нас есть какие то бренды уже здесь, теперь У нас еще очень удобно здесь функционал, что у нас ключ страницы делится автоматически, просто исходя из первичного названия. Страницы. Я обращу на такой момент, что если вы вдруг вносите какие-то изменения здесь, ни в коем случае не надо менять название ключа, даже если оно неправильное, то есть в английском для транскрипции. Потому что все ссылки на эту страницу, так же как и ее вес и все остальное, ну то есть да, ее физический адрес, вы практически убили и создали новую страницу. Поэтому у нее адрес должен оставаться неизменный. Вот вы один раз его сделали. И он у вас неизменный. А то, что вы пишете здесь, это уже вы можете менять название страниц. Видите, что бывает, когда не сохраняешься. Ничего не меняется. Поэтому надо сохраняться всегда. И вот здесь ошибку я нашел. Поработаем сначала с группами продуктов. Это могут быть у вас группы услуг. Для первого он понятно. Это само название бренда. Где оно интересно будет отображаться. Понятно. Вот, смотрите, как у нас отображается. У нас есть название бренда есть его описание они лежат вот так вот в странице они кликабельные? нет не каликабельные значит пишем сразу техническую часть что бренд на его заголовок вот это все должно быть кликабельным. мы идем в технический раздел вот так у нас копится ну то есть сейчас я показываю ромашку. Ну и самое простое это скопировать страницу. Бренда. Значит, что у нас получается? Картинка. Это вообще самый важный, а, важный момент в отображении короткой информации о продукте или о группе продуктов. В данном случае это информация о вращении, об услуге, что? Или а, там новости, страницы и так далее. Картинка. Заголовок. Заголовок. Описание и кнопка активности должны быть ссылкой это очень важный момент потому что люди разные кто-то кликает вот у нас является ссылкой и название можно по названию кликнуть и картинка и описание и цена и кнопка мы просто все вот это сделали поле ссыл и куда бы ни попал, да, как, как бы не думал пользователь сайта, он всегда попадет на то, что выбирает. Это удобно. Вот о чем мы пишем сейчас. Головки и кнопка активности все должно быть ссылкой. Ездим обратно в страйк. Значит, Тут мы должны написать, наверное, название компании, раз оно короткое, и страну производителя. Швеция. Водительская категория какая? Никакая, потому что для страниц второго уровня. У нас здесь есть такой интересный функционал. Мы можем уже на любой странице... Вот я сейчас открою, на вот такую же... Покажу, чтобы там не портить. У нас здесь на сайте есть возможность создавать подстраницы в любом разделе. Щетки... Если волосы, индикаторы налета и описание бренда для SEO. Внизу под товаром. А этого нет, поэтому мы открываем тексты. Любые файлы, которые вы редактируете, я рекомендую метить. Вот у меня есть. Базовая информация в разделе «Лекция полная по продуктам Типи компании Прекрасно. Вот у нас есть такой текст. И мы его сразу же просто выделяем зелененьким цветом. что Я его использовал. И потом, когда у вас файлы все будут зеленые, вы будете просто метить. Это, скажем, нет путаницы. Понятно, какая информация перенесена в сайт. В общем, это я тоже рекомендую делать. Вот, так бывает тоже Текст после добавления нужно очистить формат и проверить сразу на правильность, чтобы потом в 10 раз не лазить на эту страницу. Компания TP отправила уже в свое 50-летие в 2015 году. Значит, затем и текст сразу значит, да, по страницам Основана в Швеции. Тогда пишется по идее вот так. Прекрасно. Проверяем, что всегда проверяйте после текста, что у вас нету здесь пустых параграфов. Если текст какой-то набили, а у вас может быть вот так. На самом деле. И у вас будет большой, вот видите, два параграфа вашем целых. У вас будет отступ после текста на странице. Чтобы этого не было, рекомендую проверять. Вот мы сразу текст проверили, картинку выбрали, сохранили. Смотрим, что у нас происходит. Ну, хорошо. Да. Интересно, а большой или длинный вот это поле, или оно будет две строчки укладывать. Мы проверить можем одним простым способом. Сюда текст еще добавить и сохранить. Нет, видите, вот как он пишет. Я считаю, что верстка брендов должна быть следующей. Нам нужно но в ширину два блока. Видите, как интересно, может меняться конструкция по ходу пьесы сайта. Мне кажется, тут много не напишешь. Я добавил бы сюда еще описание и водный текст какой-то будет. Вот какой-то текст. Общий, вводный для всех брендов. А потом будет возможность выбирать просто бренд. Вот В TP там должны быть еще подгруппы. Что мы пишем тогда в техническую часть? На странице брендов. Бренды парень в строчку. Описание столбик. Видите, как интересно, да? Мы определили за то, что по одному бренду влезает в эту ширину. Идем дальше. Кин. Здесь мы ссылку не меняем, я уже сказал это название.